Расскажите, пожалуйста, о том, почему так важно обращать внимание на положение восьмых зубов и в большинстве случаев удалять их до начала ортодонтического лечения. Дело в том, что эволюция не стоит на месте, мы меняемся, наши черепа, наши кости, строения меняются, даже если сравнить... Череп человека, пойти, например, в какой-нибудь музей знаний посмотреть на череп человека 100-летней давности, в принципе, наш современник, и сейчас мы видим достаточно большую разницу между строениями костей, особенно касательно верхней и нижней челюсти. Если говорить про древность, раньше у нас вообще было по три премоляра у наших предшественников, у кроманьонцев, и эти все зубы прекрасно помещались в зубной ряд, так как челюсти были больше и играли свою роль. Сейчас три премоляра — это атовизм, да, то есть если у нас больше, чем 32 комплектных зуба, это считается аномалией. На настоящий момент восьмые зубы начинают становиться тоже рудиментарными большинства пациентов, так как, опять-таки, у нас поменялся характер пищи, экология, в большей степени мы потребляем переработанную, термически обработанную пищу, а наши челюсти перестали быть такими большими, громоздкими, как это было лет 50 или 100 назад. И в, зачастую, в большинстве случаев у пациентов просто нет места для восьмых зубов. И проблемы скучности, то есть когда зубы, говоря на языке пациентов, кривые, в основной причиной этих проблем является как раз наличие восьми зубов у пациентов. Тут в роль вступает феномен постареальной скучности. Это когда зачаток восьмого зуба, прорезаясь, опускаясь, а это происходит неизбежно, либо это может произойти в 15-18 лет, либо это может произойти уже в более взрослом возрасте, они начинают опускаться, давить на сильные, создавать вектор, медиальный вектор, то есть вектор вперед прорезывания, и зубы начинают скучиваться. То есть впереди мы видим это вот. Зуб на зуб не приходится, да? нам так, такую жалобу говорят обычные пациенты. А, почему их важно удалить до ортолитического лечения? Потому что в 99-99% случаев восьмые зубы не подвергаются перемещению с помощью брекетов. Конечно, можно, есть случаи, когда они перемещаются, можно попробовать это сделать. Но мы можем просто столкнуться с еще большей проблемой, с усугублением ситуации Если вдруг мы наткнемся как раз на такой восьмой зуб, который не будет перемещаться Он будет служить как якорь и потянет за собой весь зубной ряд Также форма восьмых зубов очень непредсказуема Основным залогом стабильного окончания анонического лечения является плотный фиссурно-бугорковый контакт между верхними и нижними зубами. То есть зубы должны подходить друг к другу, как ключ к замку. Бугор э, верхнего зуба должен приходить в ямку нижнего зуба. Бугор нижнего зуба должен приходить э, в ямку верхнего зуба. И, соответственно, если мы говорим о восьмых зубах, формы которых не определена, они могут иметь 6 бугров, могут иметь два бугра, верхние и нижние могут не совпадать по форме. Добиться правильного смыкания таких зубов между собой практически невозможно. Они могут служить как суперконтакт в большинстве случаев, то есть преждевременный неправильный контакт. Соответственно, поэтому нам очень важно удалить восьмые зубы перед началом органического лечения. А, а, удалив их мы получаем свободу позади зубном пространстве и можем работать с ним можем а, работать с едьми и шестыми зубами это собственно те зубы которые у нас а, отвечают за аплюсированную плоскость а, мы можем а, Соответственно, работать с ротацией нижней челюсти, менять ее положение. И в дальнейшем, после снятия брекетов, после заканчивания асфальтического лечения, мы будем уверены, что 8-зубы не послужат причиной рецидива, то есть повторного асфальтического лечения, да, повторного изменения положения зубов. Соответственно, наш результат будет стабильный, пациент будет ходить с ровными красивыми зубами. Я надеюсь, что только от вас Mm-hmm. <laughs>